Коллеги, добрый день, с вами Антон Дробот И в этом видео вы не будете видеть моего лица Но на сегодня не так важно Сегодня я вам буду показывать экран И очень интересные и важные вещи Тема нашего видео сегодняшнего Это как определить спрос на недвижимость в своем регионе Мы говорим про любой регион России или русскоговорящих стран СНГ Почему просто и так? Часто ко мне обращаются с таким вопросом, что у нас в регионе отток населения, или у нас сейчас встал спрос, или у нас, в принципе, недвижимость плохо стала продаваться, хуже, чем обычно. Но очень часто это, по факту, лишь мнение, ощущение, которое складывается из-за недостатка информации, из-за того, что говорят окружающие, коллеги, конкуренты, знакомые, родственники и так далее. Но очень часто это далеко от того, что на самом деле происходит на рынке. И я вам хочу сегодня показать такой довольно простой и доступный каждому инструмент, который позволит вам убедиться на, на цифрах, есть ли в вашем регионе спрос на недвижимость или его нету. Этот инструмент называется Яндекс Яндекс.Вордстат. Вы можете зайти в интернет, написать просто wordstat.yandex.ru или в поиске в Google или в Яндексе забить Прям по русскими словами, можете, если вы плохо владеете компьютером, Яндекс, Wordstat, прям русскими, да, Word, слово, стат, статистика и вы найдете этот сайт. Все, что нужно, чтобы им пользоваться, он бесплатный, и вам нужна только почта на Яндексе. Все, вам больше ничего не нужно. Если у вас такой почты нет, у ящика этого почтового, заведите, это дело 5 минут, но при этом вам, кроме этого, еще много полезных инструментов от Яндекса может пригодиться в будущем. Поэтому, как минимум, только из-за них имеет смысл завести себе почту. Так что начнем. О чем этот сервис? Что он делает вообще? Этот сервис, это статистика поисковых запросов, в Яндексе он показывает статистику Количество запросов за последние 30 дней Запросы мы можем выбирать сами И в чем прелесть? Смотрите, когда мы опираемся На ощущение мнения, это одно А когда люди Мы наблюдаем за людьми по их поведению То есть не опрашиваем их Не спрашиваем, что ты думаешь А видим, что фактически они делают Это совсем другое И вот здесь можно увидеть, что же люди на самом деле ищут И есть так называемые Маркерные запросы или транзакционные запросы, мы их называем, да, маркетологи. Это такие запросы, по которым мы ориентируемся, что человек планирует э, искать. И вот такой, один из таких запросов, допустим, купить квартиру. Купить квартиру. Э, в России за последний месяц 7 миллионов 460 тысяч раз ввели этот запрос в поисковую строку только Яндекса, на самом деле еще есть кроме Яндекса Google, Mail, Rambler и так далее, еще огромное количество поисковых систем, мы будем смотреть сегодня только этот сервис. Так вот, как его использовать нам на благо? Я буду сейчас проверять статистику на примере города Геленджика, поскольку у меня по этому городу очень много данных, и мне разрешили не делиться, потому что не все заказчики разрешают делиться информацией. Да? Я с вами поделюсь, чтобы вы могли сравнить со своими регионами, и у вас были какие-то какие понимания, о чем вообще эти цифры могут говорить. Смысл такой, что чем больше запросов, типа купить что-то, тем фактически больше покупок этого в регионе. То есть зависимость прям прямая. На очень высокая корреляция, очень высокая зависимость Поэтому я пишу здесь, давайте по-простому Можно провести более глубокий анализ Но я сейчас покажу очень быстрый метод, который ну, достаточно точный, чтобы э, им пользоваться Я пишу просто купить квартиру Геренжик Все, я смотрю, неважно мне откуда, я смотрю просто э, в Яндексе не, не имеет значения, с какого региона это делают Вижу, что 25 тысяч 745 показов в месяц по запросу купить квартиру Геленджик как вы знаете, если вы знаете, то Геленджик это небольшой город с населением 75 тысяч человек также там очень многие покупают недвижимость извне, тем не менее неважно откуда, но в среднем 25 тысяч показов в месяц 25 тысяч раз в поисковую систему Яндекс за месяц вбили это слово, этот запрос купить квартиру Геленджик ну и огромное количество еще других запросов да? нас интересует эта цифра вы можете написать что угодно. Самара, Воронеж, Саратов, Екатеринбург, Москва, Петербург, какие-то города Казахстана, там, Астана, Алмата и так далее. Что с этой цифрой делать? Я вам просто говорю голые факты. При цифре в 25 тысяч показов в месяц Uh, я для одного агентства недвижимости своими руками это не рассказы моих там знакомых или незнакомых, да, через третьи руки, я сам лично одними руками uh, делал в среднем в месяц от 600 до 800 обращений клиентов заявки, лиды, называйте как хотите, это обращение клиентов на покупку недвижимости, то есть смысл такой, если у вас в городе, допустим цифра это там 50 тысяч uh, смотрите, что такой нюанс uh, то, что я сделал 800, еще есть огромное количество агентств недвижимости в городах, в этом городе, которые тоже какое-то количество заявок делают. У кого-то 30, у кого-то 50, у кого-то может быть 100, да? Я не знаю точную сумму, но я точно знаю, что есть 800 и, скорее всего, уникальных, ну, минимум 1000, прям минимум, а то и 2. Но чтобы вот прям быть максимально точным, минимум 1000 есть потому что, ну, не можем мы собирать а, почти все заявки в городе, да, несмотря на то, что это крупное агентство, которое продает квартир, ну, 30% всех квартир в городе, тем не менее, это всего лишь 30% всех квартир, еще остальные 70% где? Они тоже у кого-то покупают, они тоже кому-то обращаются, пусть это маленькие агентства, но они там тоже покупают. Так вот, 800 заявок, 800 обращений, 800 клиентов в месяц уникальных. При количестве, 25 тысяч запросов, почти 26 тысяч запросов. Если в вашем городе, допустим, это 50 тысяч запросов, то вероятно, что их там в два раза больше. Я не говорю каждому из вас, что вам вы сможете прям побежали сейчас и сделали себе там 800, тысяч 2000 заявок. Нет. Большинству из вас только и не нужно. О том, сколько нужно, мы поговорим на других видео уроках. Но сделать себе там на одного менеджера, допустим, в компании 30 30-50 заявок, это не что-то э, из ряда вон выходящее. Я вам хотел этим видео показать, что клиентов в ваших регионах довольно много. И мы взяли только Яндекс сейчас. На самом деле источников э, обращений клиентов гораздо больше. Давайте, знаете, что еще можно увидеть? Я беру также Геленджик, но выбираю по регионам. И здесь я зашел в раздел города. Вы можете сделать то же самое по своему городу. Давайте возьмем другой, Воронеж какой-нибудь. Воронеж. 98 тысяч запросов э, в Воронеже, да? И я разбил их по городам. Нажал две кнопочки, выбрал вкладку по регионам и выбрал города. Обратите внимание, из 98 тысяч запросов всего лишь 60 – это Воронеж. А остальные, получается, почти 40. То есть 40% запросов э, на покупку квартиры в Воронеже – это другие регионы, другие города. Москва, Липецк и так далее. Если крутить самый низ – Смотрите, какой длинный-длинный хвост, огромный. Пускай в этих городах немного запросов, но суммарно это 40% от всех запросов. И если вы на текущий момент продвигаетесь только по своему городу и не знаете, как привлечь себе приезжих, которые ищут из других регионов, то мы об этом тоже говорим на наших занятиях. А, не пропустите их. А, что еще можно сделать? Мы просмотрели квартиру. На самом деле это можно сделать почему угодно. Вы можете проверить так дома. Купить дом, да? Купить дом. Купить там новостройку. на, Ну вот, ошибку допустил, нет такого слова Новостройку, да Сравните ее, допустим, с вторичкой Было 6400 запросов Вторич... Вторичка 7500, вторичку даже больше Ищет Воронежа, чем новостройку Еще есть вторичная, тем более, это разные слова Не синонимы, ну, понимание Яндекса Еще 8700 а, таким образом, можно много здесь чего наковырять, можно собирать данные для анализа, для принятия решений, и это очень правильно, потому что принимать решения, основываясь только на своих ощущениях, это в корне неверно, наше ощущение очень сильно обманывает нас они очень обманчивы. Поэтому я вам рекомендую а, любые свои гипотезы проверять. И вот один из таких примеров, как это можно сделать, тем более, что это бесплатно. А, такой объем информации вы больше нигде не найдете. А, даже людей не нужно опрашивать. Они уже все за вас а, ответили. Поэтому, друзья, а, для чего это видео? Еще раз. Я хотел, чтобы каждый из вас научился определять спрос на недвижимость в своем регионе. На разный тип недвижимости. Возможно, вы можете проверить однушки, двушки, трешки. Как Можно по районам поискать. Смотрите, купить Район Воронеж. Можно посмотреть Северный район, Железнодорожный район, Советский район, Левобережный район. То есть можно вплоть до района изучить, что люди реально ищут. И на основе этого уже делать свою базу объектов, где вы будете продавать, что вы будете продавать. И много-много сделать вам заключений на основании этих данных. Надеюсь, что видео было полезно. Надеюсь, что впредь вы не будете сидеть и гадать где же сейчас клиенты, есть они или нет. Вы просто заходите, проверяете. Если видите цифру больше, если честно, тысячи показов в месяц, значит, в вашем городе клиенты уже есть. Потому что то, что мы говорим, там 25-30 тысяч, это а, города средние, города покрупнее, города миллионники, там обычно 50-60-100 тысяч запросов, там а, Москва, там 200-300 тысяч запросов, может быть, вместе с Санкт-Петербургом. Поэтому проверяйте все на практике, и в следующих наших уроках мы посмотрим, а, как же этих клиентов, которые так ищут себе привлечь, поэтому следите за нашими сообщениями, следите за нашими письмами, звонками, анонсами мероприятий, не пропускайте ничего, чтобы быть в курсе, что происходит и не пропустить важную для себя полезную информацию. Еще увидимся, до скорых встреч!